Друзья, всем привет, с вами Максим цифр компания Natan Group. Мы находимся в городе Тюмень, улица Газовиков, квартира общей площадью 140 квадратных метров, два этажа с террасой. Мы начинаем здесь э, производить работы. Первый этап у нас уже был выполнен. Мы произвели полностью демонтаж штукатурки на этом объекте. Убрали перегородочные стены из гипсокартона, которые, которые возводил застройщик. Также убрали минеральную вату, которую туда застройщик закладывал. И сейчас я хочу вам показать, почему именно мы снимаем штукатурку с стен и удаляем то, что, получается, достается нам от застройщика. Вот, смотрите первое когда мы снесли полностью все стены, у нас есть теперь большое пространство в котором мы можем спокойно проектировать планировочное решение по объекту так больше возможностей нет стен дальше смотрите что у нас здесь есть на этом объекте у нас стены которые сопрягались с монолитом они были выполнены из гипсокартона но есть стены которые идут несущие они у нас сопрягаются с монолитной стеной здесь у нас керамзитоблок то есть два разнородных материала и они у нас армированы просто сеткой. Вот здесь мы уже сняли, но видно, здесь у нас была фасадная сетка, которая заармированы были эти два участка. Сетка, она не является связующим звеном вот этих двух участков, и она обязательно даст трещину в перспективе. То есть, когда у вас будет ремонт выполнен, вы получите на конце здесь микротрещину, которая с годами будет только разрастаться. Вот, мы же когда это снимаем, зачищаем, и все это смотрим, и потом э, армируем все эти участки. Дальше, из, э, почему мы еще снимаем штукатурку? Смотрите, у нас здесь есть, как и на многих объектах, где мы, собственно, снимаем штукатурку, у нас есть здесь э, дюбель-гвозди, которые застройщик ставит для того, чтобы поставить сюда маяк и по маяку штукатурить стены. Так вот, у нас все стены от застройщика, они вот в таких дюбель-гвоздях. Эти дюбель-гвозди, они со временем нам э, дадут на покрытие финишным стен ржавчину, как и здесь. То есть... Полностью по всему объекту у нас присутствуют эти гвозди. Их никто, соответственно, не вынимал. Мы сейчас произвели демонтаж штукатурки. Сейчас полностью эти гвозди будут убираться. Дальше будут армироваться все участки разнородных материалов. И только после этого будут выставляться маяки. Разнородные материалы здесь. Дальше разнородные материалы у нас вот здесь. Также, смотрите, участок монолита в этой зоне. А вот в этой зоне вставка идет из керамзита блока толщиной в тот монолит, который у нас есть, то есть пристроили к нему и здесь у них какая-то внутри, возможно, есть перевязка, возможно, перевязки вообще никакой нет. Пожалуйста, тоже армировать надо. Идем дальше. Ванная комната, санузел, да? Также у нас есть два участка по этим помещениям разнородных материалов. Здесь у нас монолитный участок вот здесь. К нему также примыкают с этой стороны керамзитоблок и с этой стороны керамзитоблок. В этом участке керамзитоблок вот с этим. Он никак не перевязан. Когда по нему стучишь, он чувствуется вибрация, как он просто этот участок гуляет. То есть, если мы сейчас начнем выламывать кувалдой низ, то у нас вот этот участок стены пойдет. Поэтому мы его будем или убирать, вероятнее всего, что мы его просто уберем, да, и будем достраивать. Потому что тут нет никаких перевязок. Мы часто с этим сталкиваемся, когда застройщик возводит вот такие короткие участки, которые не имеют никакой связи между основными материалами стены по количеству мешков и по тому мусору, который здесь получился. квартира 140 квадратных метров, тут порядка 300 мешков штукатурки, есть лонг гипсокартона, также профили и минеральная вата, которую застройщик закладывал в качестве звукоизоляционного материала между помещениями. но на самом деле в первом видео, которое будет вот здесь по подсказке, там видно, насколько они это постарались сделать на самом деле никакой эффективности от тех стен, которые выстраивает застройщик, абсолютно нет. По-нормальному сносятся абсолютно все стены в квартире и выстраиваются полностью все стены в квартире заново. Только уже из тех материалов, которые обладают хорошими шумоизоляционными свойствами. Перед тем, как начинает работа на объекте, мы производим упаковку. Упаковку подъезда, упаковку входной двери и упаковку окон. Как мы производим упаковку входной двери сейчас? Мы разные варианты тестировали, но сейчас пришли к тому, что у нас здесь на двери с наружной и внутренней стороны у нас идет пенополистирол 20 мм, который клеится на двухсторонний скотч к полотно двери снаружи и снутри и там через деликатный скотч. Ручки полностью упаковываются на весь процесс ремонта, для того, чтобы, собственно, это вообще нельзя было повредить. Также мы здесь упаковываем полностью всю раму. В этом участке мы также упаковываем раму пластиковым уголком. Для чего? Для того, чтобы защитить на время вытаскивания, значит, мусора с объекта, чтобы те специалисты, которые будут производить вынос, не могли снести угол. Как вы можете заметить у нас здесь дверные накладки идут вот такие это мдф пленки она достаточно легко может повредиться со внутренней снаруженной стороны двери у нас тоже самая история здесь у нас порог порог мы также упаковываем упаковываем достаточно качественно с точки зрения того чтобы можно было различные по нему как сказать проносить материалы если вы что-то уроните то он защищен внутри несколькими слоями различного скотча для чего это делается для того чтобы в процессе ремонта и вообще нельзя было его повредить. Перед тем как произвести упаковку мы сначала все осматриваем, моем, фотографируем для того, чтобы выявить какие-то дефекты на ранней стадии. Если таковые имеются, то предоставить их заказчику. Что касаемо упаковки по окнам, пойдемте. Окна мы защищаем на объекте пленкой 200 микрон. Почему толстой пленкой, а не тонкой пленкой? Потому что когда производится демонтаж, летят осколки от штукатурки, от тех материалов, которые нанесены на стены, и у нас эта пленка может просто местами где-то резаться. Вот здесь нет, но на первом этаже у нас есть моменты, где у нас порезалась пленка. Если защищать пленкой более тонкой, то вероятность того, что ваши окна будут иметь какие-то сколы либо царапины, имеет большую вероятность что касается радиаторов отопления вот смотрите мы снимаем радиатор отопления у нас по всему объекту они у нас присутствуют мы их также упаковываем в пленку ставим туда где мы больше работать не будем у нас есть здесь терраса но учитывая то что на улице разные погодные условия мы все-таки оставили это внутри помещения такие радиаторы которые идут панельного типа их необходимо снять и заполнить водой для того чтобы у них внутри не образовывалась никакая коррозия в противном случае если вы радиатор водой не заполняете то вы можете получить то что со временем у вас просто радиатор начнет либо течь либо лопнет поэтому вот такие радиаторы обязательно необходимо заполнять водой если вы планируете их устанавливать после того как выполните весь ремонт друзья всем спасибо за просмотр надеюсь данный видеоролик вам был интересен если так то ставьте палец вверх обязательно пишите свои комментарии также не забудьте нажать колокольчик чтобы вовремя получить уведомления о новых видеороликах до новых встреч все пока